Всем здорово, всем привет. Продолжаем проходить интернет-кафе-симулятор. Так, что у нас тут с энергией? Денег нет. Правильно, задание поехало. Так, холодильник закупаем полный. Поехали дальше. Так, закончили мы с вами, получается, на чем? Мы закончили с вами на том, что проапгрейдили нашу кафешку до... Видите Да, едите нормально. Проапгрейдили нашу кафешку до, до, до, до, до среднего значения, да? Сейчас, соответственно, что я подумал, ребят? Что-то как-то маловато места у нас с вами, да? Кафешки. Надо бы расширяться. Вот. Предлагаю, поэтому что-то там за туалет еще все переживают, волнуются. Поэтому что я хочу? Мы расширяться будем не в плане игровых мест, а в плане туалета и кухни. Соответственно, мы сейчас с вами откроемся. О. А что, так время уже до хрена прошло, что ли? Он уже у нас танцует во все. Так, закупаемся. Что у нас там по деньгам? Заодно посмотрим, потому что я уже не помню. Я подряд 6 видосов тогда записывал практически. Поэтому очень много времени прошло с того момента, как я последний раз в нее заходил. Так, у нас с вами 3000 бачей, ребята. Да вы шо? Конечно же, мы сейчас будем с вами по полной... По полной с вами апгрейдить наше кафе Так, давайте посмотрим на счета Да, два счета у нас с вами есть Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Нажал, открываем еще раз Ага, все оплачиваем Разумеется, соответственно Так, и обновить, соответственно Что мы можем? Кухню Давайте начнем с кухни Мы с вами купим кухоньку И сразу к ней ну, покупаем всякой всячины Короче, которая им нужна mm -hmm. Что это такое? К кофемашина, берем А, не берем пока, да? Пока не берем так, торговый автомат берем, тостер тоже берем. Так, холодильник, микроволновая печь осталась, да, у нас, и, и, и что еще, и кофемашина. Также нам надо будет с вами нанять персонал, это, это, это, это, это повар и это официант. Мы с ними тоже сегодня, я думаю, уже закончим. Так, все, волна пошла. Кстати говоря, в комментариях, да, забыл в комментариях, мне сказали, что можно ставить максимальную цену, мне написали, э, и как бы люди все равно будут приходить. Мы это как раз сейчас проверим, потому что, типа, у тебя, говорит, есть теперь все, что надо. А что? А, заказ. Слушай, я, пока, я тебе не э, разносчик, так что с этими заказами придется пока что повременить, и, возможно, даже у нас оценочка упадет с вами. Ну, ничего страшного, будем стараться, будем надеяться на то, что... Все будет хорошо. Так, за дорогой компьютер уже сели. Да, денежки пошли. Слушай, нет, народу пока один компьютер только не занят. Да, кстати, давай ему сразу тоже на максимум. Сейчас заодно и проверим по поводу цен. Единственное, что может возможно падать оценка, кстати говоря. Мы сейчас заодно это и проверим. Если нет, то вернемся... Ой, вернее, если да, то вернемся к обычному значению. К тому, который был. И все, и не будем переживать больше по этому поводу. А ты с какого компьютера мне деньги принес? У меня все заняты? Непонятно. Так. Все, за очень дорогой тоже сели. Уже хорошо. Что по деньгам? 250 долларов. Слушай, хорошо капает. Очень хорошо капает. Так, соответственно, что нам надо? Давайте мы по сотрудникам сначала возьмем. Ага, пока не хватает, да? Возьмем официантку, соответственно, чтобы она выполняла заказы вот этих ребят, которые там что-то хотят от нас. Еды там всякой, поесть хотят очень сильно, там голодные они у нас. Так, нам еще у двух компьютеров надо максимальное значение поставить. Так, решил, ага, ага, так, оценка пока нормальная, пока хорошо. Слушай, ну деньги идут, конечно, дай боже. Это он почти мне 600 баксов принесет, получается, за один заказ. Шик. Единственное, будут ли они продлевать, это уже тоже другой вопрос. Учитывая то, какая здесь цена Слушай, мне за 3 часа 400 баксов принесет Вот тогда Так, денег у нас хватает? Хватает, все Так, сейчас станет из-за компьютера Мы поднимаем цену, нанимаем сразу же цанку. И давайте нем сразу повара, чтобы о персонале больше не думать Все, соответственно, здесь максимальная цена мы здесь поставили Деньги к нам пошли, пошли так, уже 700 долларов. Мы можем купить на 700 долларов что? Холодильник. Покупаем холодильник. Так, по еде. По еде получается. это, А, это просто прайс. Нам ее закупать не надо. Хорошо. Нам же лучше. Так, кстати, по играм мы с вами все игры купили. Да, слушай, все. У нас ребята просто по полной могут оттягиваться в наши кафешке теперь. Так, сейчас, короче, оборудуем кухню и займемся туалетом. Потому что очень уж очень-очень... Они все очень просят сильно туалет. Так, что по оценке? Закрывать систему заказов в сутки. Что-то я не понимаю, что он написал. Мерзкое место. Написал какой-то хрен. Так, сканирование нажмем на всякий случай. Но у нас вроде как подписка оплачена. Все хорошо. Это очень хорошо. Так, 970 долларов. 980 долларов. Пока не хватает. Нам нужна микроволновка и кофемашина. Соответственно, как мы с ними закончим, сразу же перейдем к обустройству туалетного места И вообще надо будет здесь, конечно, тоже закончить Если у нас сегодня время Будет, и мы успеем с вами Мы, наверное, закупим все предметы Которые здесь имеются, включая Дверь нормальную, да, автоматическую А то то прям как-то вообще некрасиво все это выглядит Заходят что-то люди Комары их кусают Не нравится им ничего Так, 400 баксов есть Соответственно, давайте покупаем микроволновку сначала чтобы можно было разогреть Затем займемся кофе Слушай, так если такой баланс будет идти, мы это вообще закончим максимально. Отправить личное сообщение на место получше. Что-то что им не нравится. Вопрос, что им не нравится. Им не нравятся цены? Или почему такие негативные оценки у нас пошли? Сейчас посмотрим, как раз тут все отследим. Так. Вперед, назад, между. А, ну это понятно. Странно, да, кстати, опять же? Почему они разного... А, ну типа это... он считает это плохо, это что... Окей, окей, как-то троечка пограничная, да, довольно-таки оценка у нас здесь получается. Слушай, да не скажу, кстати говоря, что довольно-таки много людей к нам приходит. У нас свободные места, прям довольно-таки много, у нас, получается, занят всего один компьютер. Это очень мало. Ну ладно, в любом случае, мы с вами пока тестами занимаемся. Так, все, кухня у нас оборудована. Так, обновить. Нам нужен туалет, 1330. Так, сейчас давайте хотя бы посмотрим вообще, как это все дело у нас выглядит. Развернул Ох, ты посмотри, боже А слушай, хорошо, мне нравится Мне нравится Чего вы их еще оставили Так, что у нас по навыкам Так, способности Давайте голод увеличим Ух, сколько туши у нас от хвоста сразу А кафе у нас есть что еще качать? Да, есть майнер Давай, майнер Так, иногда в казино у вас есть возможность вернуть проигранную ставку О, казино Кстати говоря, да, нам тоже надо будет туда как-нибудь заглянуть так нет, слушай, народ вроде идет. А, нет. Ну, по крайней мере, смотри, по количеству людей все нормально. По оценкам пока непонятно. По оценкам пока непонятно. Но, опять же, у нас компьютер еще не самый топовый, правильно? Правильно. Соответственно, мы сейчас дождемся, мы выкупим туалетик. Туалетик выкупим, закупим, докупим. Так, пор у нас есть. Считай, вот все есть у нас, да. Тут все отлично. Холодильник мы можем открыть, закупать ничего не можем. Он пустой. Ну да ладно, в принципе. Так, а что? Это где робот? О, все отлично. Так, Бориска у нас работает, все у нас работают. Пандочка тоже танцует, все хорошо. Все хорошо, мы совсем справляемся, отлично. Так, музычку, наверное, вам надо да, поднакрутить немножечко. Давайте я музыку только убавлю звук, чтобы она меня сильно тут не раздражала. Почти не слышно, а замечательно. Меня, в принципе, устраивает как раз таки. Так, 500 долларов, мало-мало, ребят, давайте сидите, играйте, отдыхайте пока что, Нам, мне нужны деньги. Ой, ой, сейчас хорошо придет, один хорошо сейчас придет. Одна, да, получается, что-то не так дернулось как. 500 баксов занесла, надо еще, надо еще, маловато пока. Так, подожди еще, Илон Маск пришел, денежку принес, хорош, молодец, так, закупаем туалет. И к туалету, соответственно, все ништячки, которые нам сейчас доступны Писсуар покупаем э -э Зеркало покупаем И пока что больше ничего Слушай, блин, это за два счета мы докупим Вообще замечательно Энергия у нас кончится, мы похоже, скоро вырубим Все время 19.00 Не знаю, пока хватит ли нам энергии Так, что у нас по оценкам? Троечка, троечка, я пойду домой подписать. Все, с этим проблем уже не будет По крайней мере, браузер работает Я не понимаю больше, чем игры Бла-бла-бла, если бы были красивые Так, понятно все, короче, понятно. В данный момент с туалетом мы вопрос, в принципе, практически решили, да? Сейчас мы только тут все докупим. Ну, слушай, народу маловато. Не сказал бы, что прям они тол толпой валят. Прям цены их, походу, сильно смущают, да? Так, Борис. Борис, 86 долларов занес нам. Мы покупаем, давай, еще один туалет. Потом купим и мы мыло и сушилку, и все, соответственно. Ребя... А, подожди, нам нужно свет включить. Включим свет, а то они прям совсем в темноте сидят Да, со светом вопрос тоже решим А то вот этот бедный прям вообще в лицо прям в центр, в лицо фиг Свет херачит, я его прекрасно понимаю Ему явно не нравится Так, по оценке черт. Три, играл один час, но было похоже на три часа Так, мы отрубились, хреново Так, это получается следующее утро, да, я так подозреваю Тихо, подожди, куда мне? Ладно, отрубились. Ну, опять же, да, после загрузки игры, по какой-то странной причине, все равно у тебя не целая статистика. То есть, по, по делу бы надо поспать, да, но это же игровые сутки. Тебе при... Соответственно, счета, которые тебе придут, они на один день ближе к тебе будут. Конечно, я не скажу, что мы там страдаем отсутствием денег каких-то, да, и мы не сможем накопить на счета, учитывая то, что мы умудрились проапгрейдить всю кухню. И, в принципе, если бы меня сейчас не вырубило, мы бы, наверное, с туалетом уже закончили. Уже довольно-таки быстро. Реально, очень быстро, прям ништяк Очень хорошо Так А, ребята уже во всю работу У нас кафешка как будто бы и не закрывалась Ништяк, все, смотри все ходят, ты что-то кому-то принесла, да И отдавать не собираешься Какой-то галюн, походу, да Блин, плохо, конечно Ну ладно, ничего не поделаешь так, с оценками пока все нормально, 134, давайте купим жидкое мыло, сейчас, в принципе, они у нас тут отсидят, мы докупим все остальное, и туалет у нас готов. Давайте хотя бы так, что ли, посмотрим, на какой стадии, а что она зависла, да что мне с ней делать теперь? Ты что зависла Ты кто работать-то будет? Ничего, что, самому теперь ходить, что ли? Я вот откуда знаю, что там, шоколадки там какие-то, о, туалет, туалет, туалет. Ну смотри, кто, блядь, стекло разбил, а? Так, отражение у нас, конечно же, нет, так... Извините, никого, да? Никого, никого, все нормально. Ага, денежку не принесла. Это вообще мертвое стоит, короче, у нас подзависло, хреново. Соответственно, мы, возможно, плохие оценки еще будем получать с того, что она у нас заказы не делает. Ну ладно, ничего не поделаешь. Зависло, так зависло. Возможно, сутки пройдут, мы кафешку закроем и попробуем. Ох ты, ни хрена себе, пятерочку нам влепили, хорошо. Сутки пройдут, мы закроем кафешку и попробуем, короче, это, сходить поспать. Может, ее, это, тарабанит немножко, а то она прям какая-то, это, зависшая слишком сильно. Так, денег у нас пока все еще нет. Слушай, я что-то думал, у нас с вами деньги-то гораздо быстрее капать будут, а что-то пока не очень. Ну да ладно. Так, робот, да-да-да, давай, работает, Тут что-то у нас прям совсем все не очень хорошо. Так, вроде продлевать продлевают, все нормально Да, что у нас по, по характеристикам Есть ли еще плюс что-нибудь Да, еще одно очко, голод добиваем до конца Здесь 90 пока не хватает там, да, до последних Майнер, майнер -то тоже, кстати майнер надо будет заняться Но когда будет свободное место Я не хочу сейчас тыкать сюда это все дело То есть нам надо все последовательно С вами решить И Кстати говоря, давайте мы сейчас закончим с туалетом И наверное накопим уже на топовый рюкзачок Потому что это, ну, просто невозможно так бегать надо как минимум 3 биты купить, уже бомжута отдать. Или бездомный, крон там, или нищий. Им зончик оружие. 500 долларов, хорошо, 700, Так, отлично. Давайте закупаем сушилку. Все. Туалет у нас полностью готов. Сейчас, короче, копим на рюкзак. Соответственно, сделаем с вами задание. Где сушилка? Вот сушилка, все хорошо, все висит Все висит, писсуарчик один, три туалетика Три раковины, все, мыло есть Зеркала есть, все Все должны быть довольны теперь, наконец-таки Чего по оценкам? Э -э, дерьмовое место, не знаю Это, возможно, из-за цен, пока не знаю Видишь, про цен ничего не пишут Так, решил ехать постоянно Так, так, не, не удовлетворил э -э -э -э. Я, соответственно, и не собирался Так, нам а деньги несут, отлично Они. Еще 500 баксов Полторы тысячи баксов имеется у нас. По времени у нас сколько вообще? Ой, слушай, полдня прошло, а почему так темно? Очень темно, так странно. Ну слушай, вообще мало мест у нас, очень мало мест занято. А вот третье место, да, только пришло еще. Маловато, маловато мест у нас занимается. Так, способности пока нет, силу надо будет докачать. И в принципе все, да? Кстати говоря, сразу предупреждаю, да, у нас тут туалет, к сожалению, не убирается. Робот не убирает какашки, короче. Поэтому нам в любом случае вручную это придется делать. Мы сразу же метелку сюда ложим. Соответственно, здесь мы убираться будем, к сожалению, самостоятельно. Ну да ладно, ничего страшного, я не считаю, что эта проблемка какая-то большая. Так, что у нас по деньгам? По деньгам две отлично. Соответственно, сейчас вот эти ребятки потихонечку начнут нам денежки возвращать. Так, идет, да. 560. Боже, боже, какие прекрасные чеки мы делаем с вами сейчас. То, что надо как раз. Так, идут, бегут, занимают места. Так, сколько у нас получается? 500 нам принес, но здесь 2,5, да? Да, 2,600. Давай, сейчас один досидит. Мы, короче, его берем и, наконец, то уже покупаем себе рюкзак. Потому что у рюкзака жизнь прям не сладка. Особенно если мы с вами обгрейдиться начнем. Так, ну чё? Чё? Кто? Кто первый? Кто первый? Ты, ты. Эти-то только сели, наверное. Так, ну ладно, по времени сейчас так посмотрим. Кого выгонять-то первого надо? Эм, куда жать-то? Вот сюда. Ой, так они все еще сидеть-сидеть им, смотри. На три часа. Слушай, они нам косаря полтора-два сейчас принесут просто за раз. Блин, но у меня вот это. Я тебе за что плачу. Я не понял, блядь, ты чё стоишь то И тарелка пустая. Но... Не ударишь ее ничего. Он в стеклянные глаза стоит. Ни хрена не делает. Так, побежал один. Беги, беги. Так, сколько принес? 195. Я не понял, блядь, Ты что делал-то? Ой, бестолочь. Смотри, какая бестолочь. Так, а мы знаете, что с вами возьмем? Сколько нам надо? Мы возьмем с вами лампы. Но лампы будут гореть у нас необычно. Возьмем, наверное, пока 5 ламп с вами. Каких-нибудь хороших. Добавим в корзинку. Потому что что-то прям совсем грустно. Без э, освещения. Так. 120. Отлично. Мы сейчас можем... Можем можем уже бежать. Где у нас освещение? Лампы. Возьмем... Знаете, какие лампы мне понравились? Я смотрел в прошлый раз. Вот они. Во, лампы. По-моему, они, да? Да, возьмем их. Пять штук добавляем в корзину. Раз, два, три, четыре, пять. Над компьютерными местами. Все. Лампы добавлены. Побежали быстренько за рюкзачком. Сбегаем. Уже напялим на себя. И как раз отдадим нищему три биты. Которую он так просил. Так. Две с половиной, три. Да, вот три. Вот этот. Одеваем рюкзак. И все. Наконец-таки мы можем... Ой. Отдать ему 3 биты, все. А, ура. Так, все, побежали искать нищего. куда сюда уходил, да, вроде? А где, блядь, он? Ты куда пропал-то? Вот он. Так, извини, но у меня нет денег, чтобы дать... Да, без проблем. Все, наконец-то задание выполнено. Оно у нас висит уже, сколько получать? 4 серии, наверное. Так, Бориск все, все делает отлично. Так, деньги мы получили. Соответственно, у нас с вами сколько мани? Две тысячи. Мы только сбегали. Так, заказываем тогда лампы. 200 баксов осталось. На 200 баксов мы заканчиваем с вами, соответственно, доработку нашего кафе. На то, что хватит, то и будем покупать. Так, устройство оплат карты, да? Все, получается устройство, устройство, охранная сигнализация. Акустику всю докупаем, тележку догов и авто... Автоматическую раздвижную дверь мы тоже с вами возьмем. Так, что у нас по отзывам? Я заказал, никто не по не принесли мой заказ. Короче, срочно нужно будет сейчас закрываться. И после этого... Э -э Попробовать перезагрузить эту... Как ее зовут там? Потому что ни хрена не работает. У меня сейчас оценка... Мне мало того, что я эти деньги плачу, блять. У меня еще оценка из тебя падает. Ты что, эй? Почему нельзя уволить и сразу нанять? Ну, типа, наверняка же разработчики знали о таких своих вот геморроях. Так, ну а что мы сидим? Мы сидим, мы сидим. А нам, в принципе, бежать некуда пока, да? Так, Джонни Депп сходил в туалет. Так, тут все нормально, все смыто. Тут все нормально, тут что? Вот Джонни Депп красавец, все смыл за собой. Все, молодец, отлично, красава. Так, у нас новое задание. плюсом, ну, давай быстрее отдавай мне деньги, я пошел. Так, 30... А, это не именно 30, да? Так, ты кто? Чувак, город городе есть владелец интернет-кафе, который меня не слушает. Все в этом городе прислушивается к моему совету. Я прошу вас положить это послушаю устройство под его стол. Он... А, на втором этаже. Все, конечно же, сделаем, когда, когда пойдем домой как раз. Так, вот чем крут рюкзачок. Вот, наконец-то. Чтобы не бегать сюда 20 тысяч раз. Мы собираем все в рюкзачке. И после этого, соответственно, можем идти ставить. Так. Все, занимаемся освещением. Так, если мы, например, так поставим, куда он будет светить? А ты что не ставишь-то, Эй! Блять, хрен какой-то еще. Да! Ты чё, ублюдок? Ой, подожди. Блин, вообще все мне сломал, смотри. Ну, шлепок пробежался, какой-то, блядь, слоняра. Давай, иди отсюда. Так, ставим. Все, возвращаем как было. Толкается еще, смотри. Давай, деньги. Ты целое компьютерное место мне сломал. Ты что, эй? Я для тебя, ли, тут все уставлял. Сейчас на цену будет переставить. Поменять. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Никто не садится, пока я цены не поменяю А, ну тут все нормально, все очень дорого Все хорошо, все хорошо, отлично Так, что у нас будет? 1600, а мы еще сидим Так, по устройства сразу и охранную сигнализацию Все, у нас осталось в принципе проапгрейдить а акустику, тележку для ходовых. купить О, ни хрена работает, хорошо Так, и купить автоматическую дверь, наверное с нее начнем, хватит уже ну, Пиздец, реально, что это за заведение такое, где ни хрена не работает Двери Ты шо, потише спускать-то нельзя было? Так, что у тебя тут? Все нормально? Блять, ну что это за сука? Это вот эта коза, блядь, прикиньте, нахуй. Прям в ракет насрала. Ай, блядь. Вот только за ними, блядь, вот глаз да глаз, реально. Постоянно за ними следить приходится. Так, денег пока немножко не хватает, окей, ничего страшного. Сейчас эти там автоматы игровые наиграют. Так, мы со светом, вообще-то мы тут как бы свет делали. Давай делать свет. О, Во! вот это хорошо. Слушай, пониже надо немножко, да, я думаю? Куда-нибудь сюда, вот на это. Во! Только не ровно нихуя, блядь. Слышь ты, лысый, блядь, ты. А, нет, подожди, было ровно. Да ⁇ п ты. Ой, блядь, куда вы все идете? Так, ты съебуешь, заебись, пиздуй, ради бога, нахуй уже отсюда. Как поставить? лампу-то? Еще одна, блядь, овца. Ой, блядь. Блядь. Ну, блядь. Блядь, два мне. Сломал, сука. Алло, блядь. Тихо, тихо. В этой игре все ломается. Че за у Да. Блядь, этот шлепок. Два места мне сломал целых. Тут что а, тут все работает, все отлично. Так, еще раз проверяем, все нормально с ценами. Блин, капец, смотри, испортили мне все тут, испоганили. Уничтожили вообще все. Так, время до хрена уже. Что у нас тут пусто? Пусто. Все, мы закрываемся. Никого здесь нет. Двигаем спать. Ой, две звезды сейчас еще штраф не выставит. Из-за того, что я дернулся. это да, ничего страшного, я оплачу, не переживай. Так, погнали быстрее. Нам надо еще жучок успеть поставить и успеть выспаться, чтобы нас энергии хватило. Капец, сколько дел. Так, гола второй этаж. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай быстрее. Больше всего лифт здесь раздражает, по самом деле. Потому что, пиздец, какой он медленный, боже. Так. Куда нам надо? Вот сюда, да? Куда-то, да. Все, отлично, поместили. Погнали отсюда. Надо успеть еще поспать, выспаться, чтобы у нас энергии хватило, а то прям энергии нуль. Так, отлично. Открываем. Дина, да привет. Я спать. Фух. Все, успели. Отлично. Сохранились. Так, надеюсь, там ее это. Боже, на он работу уже убивал. Ни хрена наша Так, закупим ей холодильничек. Закрываем дверку. Чтобы нас, у нас, соответственно, ничего не сперли. Поехали. Поехали. Так, двигаем в кафе обратно. Так, бежим, бежим, бежим, бежим. Открываться надо, время уже. Все, вон зарядку ребята делают уже. Бегают, утренняя пробежка. Так, поехали. Ни хрена не развисло, смотри. Жух, волшебство, короче. В общем, я перезагрузился, чтобы вот такой херни больше не было. Решил, короче, перезагрузить, потому что она реально застопорит. Все, нормально, перезагрузил игру, она вроде как отвисла. Сейчас будет работать. Может, ты где прижала, чем или что, я не совсем понял, что с ней так случилось, причем в начале игры-то. А, я вырубился, смотри, ее, короче, затригерило немножко почему-то. Так, все, возвращаем как было. Соответственно, потому что я... Перезагрузился. Все, заново пришлось сделать. Все, отлично. Так. О, кстати, нищий там пробежал. Давайте ему задание сдадим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отстань. Тихо, тихо, тихо. Большое спасибо, друзья. Все, 400 баксов он нам дал. Хотя на данный момент нам, в принципе, уже такие деньги-то и не нужны. Так, что хотел? Так, во-первых, давайте свет включим. Я не понял, почему. Свет не работает. О, хорошо. Так, вот эти светильники мы нахрен убираем вообще. Они как минимум старые, древние и неинтересные. А будем ставить вот такие вот красивые. О, слушай, что-то как-то нет. О! пойдет, красота. Так, ну давай, давай, давай, давай. Как же, как в зеленую вот эту попасть? Есть. Да, блять, самое сложное во всей игре Это поставить сраный свет как, Кто бы мог подумать Так, ничего, если немножко не ровно, ничего страшного Тут просто попробуй поставь В принципе его, во, во Ну-ка, ну-ка смотрим Хорошо, красота, вот это я понимаю Все, свет бьет вверх, соответственно, геймеру Блин, я отключился Ее сейчас опять, что ли, затригерит? Ой, за... Давай. Вот как всегда, когда-нибудь, да какая-нибудь хрень выплывет. Стараешься, что-то надо было перезагрузиться и сразу же, наверное, это, выспаться, еще день потерять, ничего страшного. В итоге мы теряем сейчас гораздо больше, на самом деле. Я потерял день, когда перезагружался, потому что я сразу вышел из игры, получается. А, ну хотя у меня стоит загрузки в тот же день отправил, поэтому нет. Мы один день сами в итоге сейчас теряем. Ну ладно, ничего страшного. Главное сейчас счета проверить, чтобы ничего не... не, не, не это... Так, еще одно задание. Так, у меня плохие новости. Подслушивающее устройство с работы, а Другие владельцы Дель кафе планируют меня исключить. Мы должны закончить свою работу. Если мы их добьем, у нас будет больше клиентов. Мне нужно полторы тысячи долларов. Только для этого цены на бомбу выросли. Добери, без проблем. Оу! Это то кафешка, та кафешка, куда мы подложили жучок. Все. У нас конкурентов больше нет, ребят. Поздравляю, мы, короче, на районе одни. Те деньги теперь наши. Все она опять зависела, ты посмотри. Да и хер с ней, короче. В следующий раз буду сразу же проверять. Сразу же просто сутки буду пропускать, потому что выбора нет. Выбора нет, и как минимум потому, что вот такая вот херня случается. Так, оплачиваем штрафы, оплачиваем все, что нам нужно оплатить. Проверяем, сотрудники все ли на месте, на месте, на месте, на месте, на месте, на месте. Все, ничего здесь не слетело. И что нам надо проверить? Что нам надо проверить-то? Я забыл. Вылетел из головы, чего я хотел проверить. А ведь что-то важное наверняка было Не помню Ну ладно, ничего страшного Так, у нас с вами 2000 баксов Мы, соответственно, с вами докупаем, наконец-таки, верку. Во, красота Все Теперь хотя бы нас задувать ветром не будет И не будет, соответственно, мочить Все нормально Теперь можем спокойно работать Красота, смотри, хорошо Нет, все нормально, все правильно мы с вами сделали Красиво, интересно. Так, надо будет лампы вот эти продать. Ну, подожди, если мы с ними, вообще будет плохо. Да не, нормально. Э Эти-то пускают за булдыги. Там сидят за 30 баксов. Хотя, чтобы мы свет еще, что ли, дали? Нет, ничего подобного. Такого не будет. Так, продаем. Мы с вами, соответственно, тогда эти ненужные нам лампочки. Ну, почти. С... Там нормально, короче, продали. Там 116 долларов, 117 где-то вышло. Неплохо, неплохо. Так. Забегаем народу битком, все отлично, хорошо, ребята играют, всем все нравится, судя по всему Так, по деньгам у нас 800 баксов, пока ни на что не хватает Так, акустическую систему, я думаю, мы с вами, наверное, все-таки проаградим В первую очередь, такие колонки дешевые на фоне нашего крутого интернет-кафе Соответственно, да, значит, давайте первую делаем акустику О, хорошо Ну вот, потом самые мощные колоночки с вами воткнем так, посмотрим, успеем ли мы сегодня за этот игровой день все завершить. Э, я пока точно не уверен. Блять, вот повар ходит, бегает, красава, готовит. Смотри, все, что надо, все делает, а Это, этой козы нет. Зависло, встало там, и все. И не втащишь ей ведь? Понимаешь, не втащишь. Вот всем втащишь и ей нет. Так, что у нас вообще, кстати, с туалетом? У нас все чистенько, все хорошо. У тебя там все нормально? Да, все, проходите, пожалуйста. Да, проходите. Так, тут все чистенько, тут все отлично. Так, автоматическая система поп да, все правильно, надо еще вот туалет ее поставить, кстати говоря, бы в идеале. Там прям запахов-то тоже до хрена всяких. Нам... Нет у нас такой что-то? А вот зря, а вот сюда в первую очередь надо. Про... А как, куда ты? Ой, блять, смывать-то кто будет, я не пойму. Ёб твою мать! Вот оста. да ты хорош! Блять, смывать не умеют. Это вот это она... Она мне отомстила за то, что я, короче, перед ней в ту кабинку заехал, забежал. Наверное, да, из-за этого. Так, что у нас по деньгам? 1100. Пока маловато, пока не маловато. Давайте оценочки посмотрим. А, подожди, во-первых, давайте скиллухи посмотрим. 204 у нас, во-первых, способности. Еще парочку. Во-вторых, давайте открываем. Гэмблер. Когда в казино у вас есть возможность... А, иногда в казино у вас есть возможность вернуть проигранную ставку. Они называют это ловкость рук. Отлично, давайте... А, не прокачаем пока ловкость рук, у нас пока не хватает. Ну ладно, ничего страшного. Мы подождем, мы терпеливые ребята. Так, сейчас нам денежку отдадут, мы ее примем. 87 долларов. Ты, блядь, на вообще сюда приходила? Да, закрывайте систему заказов, суки. Ой, короче, да, короче, у нас сейчас оценки будут падать из-за того, что вот это овца... О, Борис! Слушай, хорошая система помещения. Вот это я понимаю. Так, 1780 почти еще немножечко и хватает, короче, у нас на топовую акустическую систему. Хорошо! Как этот меня раздражает, короче, вот этот коза, который нихуя не работает, блять. Я тут бегаю, работаю, сучусь, убираюсь нахуй в туалете, между прочим. Человек, который уже бешеные бабки начал зарабатывать. А она, короче, вообще не двигается. Ее уволить нахуй надо. И вообще больше никогда не брать. Я вообще не понимаю, как тебя к нам сюда отправили. Оп, стоп, смотри. Все, что ли? Развисло? Ну-ка, закажите что-нибудь пожрать. Кто-нибудь, закажите поесть, блядь. Ходят тут. Так, чаевые, что там? 26 баксов. М -м? Хорошо. Так, 233, отлично, давайте добиваем способность. Все, отлично. Отлично, замечательно. Mm, так, 500 баксов есть. Отлично. Давайте докупаем фактическую систему. Во. Слушай, симпатичная, хорошая колоночка. мне нравится. Ну, даже не поближе посмотрим. Хорошо, красиво, красиво. Громкость регулировать можно. Все, можно. Так, все, ребята у нас потихонечку идут. Все идут. Закажите что-нибудь пожрать. Ну. Маска, ты что жрать не хочешь? Боже, блядь. Такую хуйню смотришь. Ой, масса, ты, блядь, меня просто разочаровываешь сейчас Так, что по отзывам а, Так, с компьютерами слабо понятно Если вы принесли мой... Я бы поставил... Понятно И за Что? Понятно, у нас сканера нет Мы еще и тут прошляпили немножечко В итоге у нас сейчас оценочки-то упадут Упадут оценочки Так, ж... жрачку так никто пока и не просит Я правильно понимаю? Один заказ еды О, все, хорошо Отлично, смотри, понесла. Все, все. С этим, с этим наконец-то вопрос решен. Ой, блядь, думал мы никогда с этим не закончим. Бесконечная такая хрень будет. Ну ладно, ее от, это... Может, она, она реально, походу, где-то стревает там, наверное. Надо будет в следующий раз, если все... Ну, случится такая хрень, попробовать ее отодвинуть. Так, сколько? И 1540. Такой шрифт, я ни хрена не вижу вообще, что там написано. Короче, наша задача в любом случае закончить этот день про апгрейди все. Про апгрейди, купив все предметы, короче, которые у нас здесь есть. У нас туалет есть, повар есть. Так, Борис. Так, это все оплатил, да? Борис, вор, Борис. Хорош, Борис. Красава, Борис. Так. Отлично, оценка пошла. Так, я люблю плохо комментировать. Ну, это понятно, придурок. Короче, все ясно. Все, вроде пока что нормально Сейчас все заказы приносятся Все мы купили по предметам Ништяк Так, теперь я думаю, нам надо будет с вами еще светодиодиков добавить Да, если мы успеем сейчас Сколько времени-то у нас получается? О, слушай, время то еще завались Я думаю, даже более чем достаточно Так, а ты что, блядь? То есть ты изнасетел, блядь, на 87 Ты пошел в жопу из туалета вообще Блядь, Борис, выкинь его нахуй Что, закрылся, блядь? Ну-ка давай-ка откроем Блять, закрыл меня, сука Зато хоть смыл Можно ему спасибо хотя бы за это сказать Так, ничего, тут все чистенько, все чистенько Здесь все хорошо, никто, блять, фракуин не настал, Никто, все отлично Так, что у нас по деньгам? Что-то там кто-то наоплачивал, 600 баксов мало А, ну это еще эти, ребятки, которые там В игровые автоматы задротят Так, вот Джонни Деп красава Вообще всегда оплачивает, вот всегда К нему вообще претензий нет Так, давай купим и давай, знаешь, какую хочу я? Хочу я. Я, наверное, хочу красную. Нет, хочу фиолетовую. Да. О, красота, смотри. Так, Борис. Борис, блядь. Вот Борис, это единственное, о ком я не жалею. Хотя, не, подожди, вот о нем не жалею вообще. Вот он всегда с работы справляется. Борис он такой брутальный, но он, сука, вот я помню, сколько он пару раз, по-моему, пропустил, короче, у нас чувака или двух даже, которые что-то там своровали или деньги не заплатили, уже не помню. А вот этот прям блядь, красавчик вообще, вообще все выполняет, все что надо, все что от него требует, он выполняет. Вот к тебе, короче, у меня вообще куча претензий. Ты прям пиздец, как короче меня расстраиваешь. Так, ну что, с этим мы справились. Соответственно, сейчас что мы делаем? Что нам в принципе в ближайшее время надо очень-очень сильно? Наверное, наверное. Так, что у нас по обновить? Лестница, вверх по лестнице, вниз по лестнице Бла-бла-бла и все такое, да? Стены мы все покрасили Основной ПК, слушай, мы основной ПК-то не обновили Давай-ка с этого и начнем Так, чехол для компьютера Вот этот красивый мне нравится, берем его Так, клавиатурка, клавиатурка А, слушай, нихуя себе дорогие вещи-то Ну, ждем пока тогда Не знаю, посмотрим, если хватит на все сегодня Будет хорошо, не хватит, значит не хватит Значит в другой раз Так, клавиатурку тоже покупаем Мышка вот эта нравится, желтенькая слишком, это разноцветная, возьмем ее. Так, ну что, товарищи, товарищи, товарищи, деньги несем, деньги несем, давайте, ребята, ребята, я все для вас сделал, что вам надо. Бля, бля красота, конечно, вообще. А ты что приперся, блядь? Че стал? Вот от тебя вообще толку нет? Ты меня только штрафуешь, нахуй, и все. Бестолочь какая-то. Так, вот, деньги не сюда. а вот и проваливай отсюда. все отлично. Так, мышку покупаем. Стул, стул, стул. Ну, однозначно. Красивее. Слушай, средние пока и то горят. Это средний компьютер, и то он ему удается загореться. Почему? Странно. То есть средний-то уже нормальные должны быть такие. Компиты серьезные. Так, 400 баксов еще плюсом. У нас хватает. Отлично. И стол, стол. Так, это дерево. Это, кстати... Слушай, наверное, самый дешевый возьмем, потому что мы ну, эти все какие-то вообще ни о чем. Черный, ну-ка. Красота. Вот это, вот настоящее место администратора, да? По совместительству владельца. Все отлично. Все, мне все нравится. Оставляем так, как сейчас. Так, Маск нам денежку отдал. Блять, ебать ты желобяра. Ну, ну спасибо хоть за чаевые, да, молодец. Так, что у нас? 91 на способности 0. Э, докачаем последнюю, короче, способность там. И только после этого, наверное, мы с вами пойдем уже там силу качать, потому что она нам особо уже не нужна, у нас так все есть. Так. Думаешь, магазин стоит в секонд Видеокарты выглядят уставшими. Ну, короче, да, все по компам. По компам мы обновимся, но попозже. Если обновляться будем, будем обновляться уже на максимальный. Пока время... А, ну хотя времени нет, сейчас ребята разойдутся. Ну да, пока время есть, давайте мы наберем топовый сет. Посмотрим, сколько он вообще, в принципе, по деньгам нам выйдет с вами. Так, компьютер самый топовый мы берем. 1750 получается, да? Берем самое топовое кресло на 5 звезд. Это у нас синие или... Я хочу, хочу синие? Синие. Клавиатурку. Ага. Клавиатурку самую топовую. Вот они две. Слушай, да? этот здоровый. Давай возьмем поменьше. Потому что здоровый место занимает, пиздец. Так, монитор самый топовый. Так, мышка самая топовая. Вот эту возьмем. Стол. Самый топовый стол. Это где? А, вот, А, они у меня есть. А нам столы не нужны. Мы столы обновили. Стоп. Все. Так, что у нас получается по... 6700. 6700. 6700. Ну все, у нас теперь есть понимание, сколько нам нужно копить на одно рабочее место. Соответственно, да. На одно рабочее место мы, наверное, столько и сделаем. В следующей серии, ребят, мы с вами, скорее всего... Тут написано, по крайней мере, есть казино. Мы с вами не зря же прокачали, правильно, это казино? Нам надо будет с вами туда забежать. И вообще посмотреть, что это такое И сколько мы денег там можем просрать В принципе, благо у нас сколько там, 2000 пока есть Мы с вами можем эти денежки немножечко это спустить Правильно я понимаю? Правильно Все, соответственно На этом мы заканчиваем данную серию Что будет дальше, увидите следующий Да, да Вот. Спасибо огромное, что смотрели, Спасибо за лайки, комментарии, которые вы оставите под этим роликом Если вам все понравится, не забывайте подписаться на канал Прожать колокольчик А я с вами прощаюсь Здоровья любви, удачи, пока One, two, three.